Привет, с вами Алекс, канал Ради Прикола. С сегодняшнего дня я решил стать влогером. Hello. Внимание на моем канале я хотел бы уделить людям, и взглядом и интересам. Обсуждать различные темы, актуальные или важные, на мой взгляд. Я пытаюсь разнообразить как-то свой канал, и поэтому буду пробовать разные стили, разные эксперименты. А, поэтому пишите свои комментарии, в плане того, что вам понравилось, что вам не очень. Немного гламурчику добавить. Вот, анекдот такой знаете? Мальчик подходит на улицу к грузину и начинает задавать ему всякие различные вопросы. В конечном итоге грузину это надоедает. И он спрашивает у мальчика. Мальчик, у тебя расческа есть? Он говорит, есть, дяденька. И тогда очищи отсюда. Можно будет вместе передвигаться куда-то на колесах. Колеса двигаются, крутятся, вертятся. Колесак двигается, крутится, вертится. Вообще надо рэпом заниматься есть. Все нормальные пацаны занимаются рэпом. И все нормальные пацаны не занимаются рэпом. Вообще рэп это такая универсальная вещь. Ей можно заниматься или не заниматься. Некоторые нормальные пацаны не занимаются, а другие нормальные пацаны не занимаются. Порой, моего вниманию попадаются какие-то интересные продукты, товары или проекты. Как-то раз мне в руки попался вот такой вот конструктор в легу, а точнее сказать, привлек мое внимание. Это не реклама, мне просто понравилась эта фигурка, очень сильно похожая на эфелевую башню. И я решил ее приобрести. У меня достаточно большое количество интересов, вот, и я бы хотел бы их тоже обыграть и как-то предоставить на канале. Ну и по любасу, чтобы интересно было, какие-то спортивные тачки должны быть в кадре. Вот такие. Да может даже не одна. Может даже две. Может даже вот так. Такие вот. Нормально так для заднего фона. Для заднего фона нормально. Угу. Нормально. Нормально. Нормальные такие тачки для заднего фона. Разнообразие, эстетика, гармония, в конце концов. Пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. Всем спасибо за внимание. Пока!